Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, и о DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании как Coin. Итак, Coin это криптовалюта, которую вы можете купить и отправить другим в знак признательности или в качестве небольшого подарка. Его основной вариант использования это сказать спасибо на форумах, блогах, проектах с открытым исходным кодом и любых других социальных сообществах или проектах. Для получателя монета это не только приятная жесть, но и полезный токен, который можно повторно использовать и поделиться с другими или обменять на другие криптовалюты. Вот некоторые примеры, как можно использовать данный токен. Это награждать членов своей команды за хорошую работу в успешном проекте или ценить того, кто помог вам в блоге, в форуме или с видео на YouTube, и поддерживать отличную идею, проект с открытым исходным кодом или все, что вы хотите. Конечно, это весело, чтобы получить некоторые ценят монеты и поделиться ими с другими. Однако монета была выпущена как долгосрочный проект, направленный на увеличение полезности и, следовательно, стоимости каждой монеты с течением времени. Данная монета это никакой инфляции. Количество монет было ограничено. В общей сложности в 2 миллиона двести тысяч монет уже на момент создания смарт-контракта. Их больше никогда не будет. Блокчейн гарантирует это. Только 1 миллион монет доступны для продажи, когда они становятся публичными. Техническая интеграция, WordPress и другие блоги и инструменты социальных сетей, а также предстоящее приложение увеличат использование e Bridge Coin. Если это всего лишь один клик, чтобы отправить цену монету кому-то другому, люди будут использовать свои возможности. Также это растущие варианты использования. С ростом распро распространения ценной монеты с течением времени будут появляться все больше и больше вариантов использования. И все больше и больше людей будут владеть некоторыми ценными монетами, что сделает доступными токены более редкими и увеличит спрос на токены. Также это простота крипто торговли, хотя в наши дни это все еще создает некоторые препятствия для покупки торговли экзотической монетой, такой как APPR, эти препятствия больше не будут существовать и когда крипто станет мейнстримом, что еще более увеличит спрос на цену монет. На сайте полностью опубликовано руководство, как можно будет приобрести данный токен. Непосредственно торговать и обменевать свои монеты на самом современной платформе DeFi, Dex, такие как PancakeSwap. Функции социальных сетей позволяют вам делиться своими ценами монеты со всем миром или отправлять их другому человеку. Совсем скоро уже выйдет мобильное приложение для Android и iPhone. И сможем использовать данный продукт. Первичное размещение монет начинается, то есть ISO, начинается с 19 июля и по 7 августа 2021 года. Монета EpritchCoin будет осуществляться в три этапа, включая частную продажу для ранних инвесторов. Обязательно следуйте в Твиттере и присоединяйтесь к телеграмму, чтобы не пропустить ни одного важного объявления. Данные проекты построены на технологии сети Spinant Smart Chain, и сайт опубликовал